Высота 55 см. Масса заряженного огнетушителя 11 кг. Продолжительность подачи заряда 10 секунд. Расчет по площади до 35 м квадратных, Срок эксплуатации огнетушителя 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку и через каждые 2 года перезаряжаться.